Приветики! Хочу поздравить всех с масленицей. Ну что, девчонки, я думаю, все запаслись сковородками, мукой, маслом. Все дружно пекем блины, радуем своих мужчин. Кто с масленицем, кто с вареньем, а кто даже с красной корочкой. Ну а теперь как раз анекдотики в эту тему. Приходит взять к тещины блины. Ох, радостная, довольна, она их пекет. Еле успевает один за одним. «Ой, а блины это хороши, но только что-то толстоватые!» Она ему говорит, «А ты по не бери!» <музыка> Бабушка, найдя у внука белый порошок, подумала, что эта мука напекла блинов. Масленица не прекращалась три недели. В связи с Масленицей, тренажерный зал приглашает всех на блины 5, 10 и 25 килограмм. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии и я с радостью на них отвечу. Всем пока-пока.